Ночь. Ман летят на карту, я продал свой сон Нигде меня завтра, время часов. часок Что бы делать эти цифры, мне не нужен босс И где меня завтра, я не спал всю ночь Ман летят на карту, я продал свой сон Нигде меня завтра, примерно часов. Скоро свет, новый как из парана, нажать на стоп. Не будите меня завтра, я много работал Снова пропускаю завтрак, в угоду просмотр Напиши, что меня смотрят, что не в не понедельник, у меня суббота Я из тех, кто всегда остается в плюсе уже руки в курсе, но всех веяний в искусстве так. Решил все проблемы, я и сохранил все пробелы пробел. Когда пустую, перестал сливать все свое время Не буди меня завтра, я не спал всю ночь Монлетят на карту, я продал свой сок Не буди меня завтра, время пять часов Чтобы делать эти цифры, мне не нужен босс Не буди меня завтра, я не спал всю ночь Монлетят на карту, Продал свой сон, и где меня завтра, время пять часов Скоро свет, но выход есть, пора на Так мало времени, но надо на все успеть Не сплю недели, зачем это пить Я нашел золото, пока все искали мели Деньги из воздуха не знаю, там нигде Ты сливаешь банки в маке, я куплю и новый мак Твои планы это сказки, ты не движешься никак я создал сети с каналов, уже не сосчитать Девять жизней есть на каждом, ей поможешь Страйк! Я сбил режим да. сна, дендлайн уже близко Нельзя сомкнуть да. глаз Никто не, не будет ждать нас Цеть терпу ютуба, а, взмутить сольник клубе Убежать с этих улиц, моя цель не только купюра Что живу жизни, как на Монтана Сегодня на лайбл, была, завтра на пара На ваши советы мне по барабану Вы не Саня Кошкина, не Дима Барна, нигде меня Будет меня.